Всем привет-привет! Делаем сегодня расклад на загадочную. А может быть, это загадочный мужчина или женщина взяла ежедневный тару ведьм. А почему? Потому что у этой загадочной личности, пока мы не знаем, кто это, мужчина или женщина, человек-загадка, но очень важный человек для Тихена. Чем занимается различного рода фотографии? он участвует в каких-то концертах, мероприятиях, классные фотки, классные видео. Это все заслуга Нуны. Так, берем карты и делаем расклад. Спрашиваем у Таро. Псевдоним Нуна Ви. Кто ты? Я нашла аватарку. В Твиттере, в Инстаграм нет никаких фотографий. Ну почему фотография Ви? Ох! Ну, это выпало много карт, Я... Ну, посмотрю, да. Вот. вот мы хотим знать, кто такая Нуна, да. Какую она, смотрите, какую работу ведет дама. В принципе, можно уже не делать расклад, потому что башня это у нас информация, работа. Вот, в принципе, карты так раз и выпали, и говорят. Вот все рассказали прям о том, что Нуна делает для их видите да но а мы все равно у карт спросим ну нунави кто ты на самом деле мужчина женщина достанем карту мужчина женщина шестерка пентаклей. кто ты мужчина женщина вот карта говорит да неизвестно видите неизвестно нет информации кто это вот, карты говорят, нет информации. Но карта благотворительности, участия, у них очень тесное взаимодействие. Она ему помогает, возможно, и он ей чем-то, или ему помогает. Здесь нельзя сказать, кто это, мужчина, женщина, человек, который предоставляет очень многое. Для фанатов, для Тахиона очень хорошая карта. Так, достанем еще карты, расскажите нам Таро, поведайте кто такой или кто такая но на ви все от наконец-то вышел хотя вот это тоже может быть карта персонаж наконец-то вышла карта вот эта карта у нас говорит о том что это тихий скажем не так как у нас вышел персонаж то это говорит о во-первых, это девушка. И тихий, незаметный человек, погруженный вот в свое. Больше человек живет внутренней жизнью, созерцанием. Здесь карты творчества вышли. Много карт творчества вышли. А еще человек занимается благотворительностью. С этих карт видно, что человек, скорее всего, вот просто, там, наверное, 99% человек одинок. Возраст от 30 до 40 лет. Ну, скажем, здесь, возможно, два варианта, что это прям ну совсем молоденький, молоденькая девушка. Но с учетом того, я просто сейчас включаю логику, что если она уже давно взаимодействует с ВИ, работает с ним, то это не может быть человек 21 года, но все может быть. Здесь два возраста. Увы, да, такое может быть расхождение. Вот эти все возрастные карты, то есть они говорят о возрасте от 30 до 40 лет. А вот эта карта говорит о возрасте ну, молоденький. Но также карта может говорить не, не только там 21 год, да? здесь может быть и 30 Поэтому я смею предположить, что это если человек уже от 30 до 40 лет, то душой молода, потому что творческий человек, вот эта карта об этом говорит. А так карты все возрастные вышли, то есть реально от 30 лет. Вот эти все карты вышли взаимодействие, помощи. Они очень. Первая эта карта вышла взаимоотношений, партнерство. А это уже карта активности. То есть они активно оказывают друг другу услуги. Я тебе, ты мне. И они вдвоем, потому что карта вышла, пары. И это карта пары. И они вдвоем, вот э, восьмерка кубков. Карта улучшения чего-либо. Прежде всего, их взаимоотношений. То есть они стараются угодить друг другу, идут навстречу друг другу. Но самое главное, потому что карты вышли много карт работы и творчества на одной волне работа двоих партнерство и скажем вот это партнерство активное карта активности вот, активно занимаются творчеством я вам скажу вот эти карты вышли лето это э, сроки середины лета и здесь явное в картах читается какое-то предстоящее испытание для них двоих Вышли карты всех ресурсов и мобилизации этих ресурсов, преодоление каких-то трудностей, идут к своей цели. Вот Это карта получения прибыли, стремятся, вот вложились по этой карте и получили, в общем, да. Видите, две карты партнерства. Просто замечательные карты. Что можно еще сказать о ней? Старший ребенок в семье, самостоятельный, независимый. Дитя, скажем, родителей высокого социального статуса. Энергичная девушка. Знаете, все карты вышли. Это по гороскопу, возможно, человек, стрелец, лев, либо овен. В этих картах читается, как, ну, есть какая-то сфера интересов. И здесь, вот, например, есть приглашение реальное в этой карте, потому что это вестники приглашения. И вот я делаю расклад, потому что поступила информация, что ее пригласили для участия в съемках Селин. И в этих картах явно читается приглашение. И это как мазок на фоне серых будней, и желание рискнуть. Уникальная какая-то идея, и она воспринята. Это же не только благотворительность, это оказание услуг. Увлекательная идея и принята с восторг. Ух, нас что-то ожидает грандиозное. В этих картах есть новость, общение, ответственность и самое главное путешествие. Четыре карты Говорят о путешествии. И это не то, что ну, неожиданно, возможно для нее это неожиданно. И м -м, вот это путешествие сыграет важную роль в продвижении Тихена. Здесь есть пребывание во служении. Возможно у нее также есть контракт да, не только с Тихеном, но возможно с компанией. Ну, предположу. Гостеприимство в этих картах, тщательно подготовиться к встрече, настроены позитивно и ожидают особенно случая какого-то события. Оно очень важно для Тихена и Нуны на долгие годы вперед. В картах есть прекрасно проведут время. Здесь по договоренности сторон, по особому приглашению. И я вам скажу вот эти новости, которые сейчас появились в соцсетях о Нуне и Ви, приглашение на съемки, показ Селин. И здесь хочу сказать, что эта информация верная в картах читается картах есть, смотрите, я много-много уже сказала, такое длинное получится видео, но, возможно, это даже и хорошо, потому что это касается Тахиона будущего. Так вот, что здесь тоже такое может быть важное, вы сохраните это видео и потом проверите. Возможно, ее покажут. И она, скажем, будет в фиолетовом платье. У нее огненно-рыжие волосы, прекрасная улыбка. И здесь, знаете, речь идет о том, что вот два партнера, они приблизительно одинакового возраста. А тахюн тоже будет в чем-то фиолетовом, потом будут такие элементы вышитые ромбы, что-то с ромбами, будет что-то коричневое. Ну, однозначно вот подытожи уже, да, э, традиция. Это у них какая-то традиция. Рабочие отношения, традиция, оказывают друг другу поддержку. Правила хорошего тона. Самое а главное вышли э, чувства и намерения. Все, вот это, что будет происходить, это согласие, согласие. Вот согласовали стороны. Прекрасный расклад. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если желаете. И всем пока-пока!